И всем привет, с вами Dark Slash, и мы будем снимать с вами FNAF Симулятор. Короче, прикольная игра, будем играть в Ваниллу и за Фокси. Будем, короче, здесь все покупать. Найс. Короче, с Фокси пойдем. Так. Найс. Ля, прикольно. Ля. Чё это светящиеся? Это монетки. Все, я погнал собирать. А как... Э... Ладно. <звы> а, так легко. Капец. <смех> так. За кого же еще дальше пойти? Давайте снова за Что-то за него очень слишком-то легко играть -то. Кстати, можете подписаться на мой канал и поставить лайк, если вы этого хотите. Ну, это прям очень легко. Дальше. Давайте так снова фармить монеты. Что-то серьезно очень легко. Я в шоке. Как? Ну ладно, погнали чего <звучит> <Чувак? свучит> <Чё это> сейчас <звучит> было что? Не понял. Ну ладно, давайте ка за Фредди ну, постараемся поиграть. За него сложно вообще играть или просто... Попробуем. Так, допустим... ⁇ прикольно. Так, но ну, мы медленные. Короче, посмотрим, насколько это сложно. Да алло! Как он меня вообще заметил? А что это? Это скорость? Я не понял, что это. Так. Они должны меня заметить. Нет, не смотри. <гас> <гас> не, ну это тоже как-то просто. Странно. Так. Кого же мы можем купить? Понятно. Так, что здесь? На два, на три, на четыре. На все строило попробуем. Интересно. Так. Что здесь? Ля. Капец, невидимая стена. Дайте пройти. Я близко. Что это такое? Что это вообще? А. <свист> так ты <-то> просто капец. <свист> так -та -ну. Так далее. За кого же я еще могу? Ну, давайте снова попробуем. Так. В принципе, прикольно так играть, в принципе, да? Так, погнали. Да, спойлеры сразу. И что там было? Блин, нет, нельзя Ле, давай. Погнали. Да нет, это очень легко. Еще много денег получаю. Это очень легко. Капец. <смех> так, снова ванила. ФНАФ 2, наверное. Хотя давайте в 3 попробуем. Так, давайте погнали. Интересно. Очень даже интересно. Что здесь? Ух. <смех> <смех> О, понятно. И что здесь? Плич трап? Что и кто это? А что это? И где? А здесь есть. Вентиляция. Вентиляция здесь есть. Э, дайте пройти. Ля Не, ну, знаете, но ну, это прикольно. Хотя бы хоть что-то новенькое. Н? Как я должен успеть? Я даже не знаю, где эта кнопка. А, нашел ладно дать пройти x так ладно здесь нужна реакция так как я понял н ой капец Я не знаю, куда я иду. Что это? Дайте пройти. Дайте пройти. Что? найти пройти, пройти, пройти. Би. Так я ж нажал на би. Что это? А, это нужно просто стоять. Но я не хочу. будет. Видимо ничего не будет. Как вообще пройти можно? Ну давай. Иди. Let's go. Капец. Что-то сложно маленько играть. Так четчика умеет. Я могу жрать энергию, серьезно. Мне кажется, это легко. Ну легкая победа, короче. Так. Доказали. А. Ага. Ну 8 всего лишь. Что так мало. Хотя ФНОФ первый. Ну, нормально, короче. Так, давайте-ка за кого, за кого? За кого? ФНАФ 2. Так, выбираем, выбираем. И давайте за ты чип. Интересно. сюда ну бери эту камеру она oh, nice. дальше проходим заворот здесь вроде бы есть обидно то что вам ничего не видно о oh, найс nice. теперь видно Что? Стоп, что ты делает? Наверное, что-то легкое. Ну давай. Да вообще пофиг. Так, прошли сюда. Найс. Так, допустим. <звучит> э, -э, э. Так нет, это слишком рискованно. Капец. Так, давайте-ка лучше еще поднакопим. Так. Давай. Найс. Правда, я не знаю, что это делают. Даже так. Всего что три. Это мало же. Капец. Давайте снова попробуем. та та тарун Так, идем. И вот она. Ну. Все, найс. Получилось. Давай иди. Так. А, а серьезно. Нужно а тоже еще ближе. А, больше все не работает. Ужас. <смех> <смех> Не поворачивайся. Не надо. Получилось. Ч ⁇ так мало дают? Почему? Очень странно. Так, ладно. Давайте попробуем за Фоксина поиграть. Побегаем там. Так. Погнали. я получил 22 капец это много это много так давайте снова капец так давайте снова пофиг Пять. Ага, понятно. Так, дочек снова. Это, наверное, прям очень просто. Так, погнали. Сколько я получил? Эпик. <смех> <Epic. смех> Нормально. Блин. Это там, наверное, наработал так много денег. Сколько? Сколько? 49. Ч ⁇ так много? ⁇ -мо ⁇ Так, давайте-ка познакомим на левте и... Начнем за на него играть, и я уже буду заканчивать ролик. Так. Допустим. Побежали. А, Ай, испалили. Ай-яй-яй. Так, напугали. И... Сколько денег? Пять. Ну, теперь как-то маловато даёт. по мелочи Ладно, все равно продолжим. Потому что это, ну, быстро. Побежали, побежали. Сколько? 100... О, поднакопил. Найс. Все, попаем будем за левть играть. Так. Вот. Что здесь? что здесь будет Че это? Это где? <связь> <связь> то что я правильно иду? А серьезно? Okay. Что-то просто. Хм. А давайте все последнюю каточку серьезно, что-то очень просто <смех> так, погнали <смех> и вот он победа <coughs> все равно 8 ну, ладно нормально ладно я думаю то что на этой ноте можно заканчивать хороший с вами был Dark слэш